Здравствуйте, Максим, в курсе миллион долларов за 10 советовали открыть брокерский счет в открытии, сейчас вы советуете реализовать проект через ИИС, вопрос посоветуете ли вы перевести, сейчас уже купленные активы на ИИС, их ведь придется продать и купить заново, так как заводить на ИИС можно только рубли. Нет, речи об этом не идет, Андрей. Что я говорю, что нужно переводить на ИС. Я говорю о том, что там, там где вы планируете получить наибольшую доходность, имеет смысл использовать ЕИС. Вообще, проект. Проект миллион за восемь, он такой достаточно долгосрочный. В принципе, вы получаете налоговую льготы по умолчанию, да? то есть у нас вот все к этому ИИСУ прицепились, придрались, да, что за счет него можно получить налоговый льготу. Смотрите, ребят, у нас есть два типа налоговых льгот. ИИС он вам дает возможность внутри себя, то есть у вас есть брокерский счет, но внутри этого брокерского счета есть индивидуальный инвестиционный счет. Вы туда можете завести до 1 миллиона рублей. И внутри этого 1 миллиона рублей в год на протяжении трех лет. И внутри вот этого миллиона завершать операции, покупать акции, продавать акции, снова покупать, снова продавать. И вся прибыль от вот этого оборота, который внутри ИИСа будет, через три года она освобождается от уплаты подоходного налога. Если у вас просто открыт брокерский счет не ИИС, и вы купили акцию и не продаете ее три года. Без разницы и ИИС у вас, не ИИС, абсолютно никакой нету. Если вы продали акцию через три года после ее покупки, то в этом случае прибыль курсовая, которая образовалась с акцией, также освобождается от уплаты подоходного налога. Это нужно понимать.